Вкусное, легкое, насыщенное, вот такое вино получается из смородины, если хотите порадовать себя таким напитком, записывайте рецепт домашнего вина из смородины без дрожжей. Помните, что ягоды для готовки домашнего вина не моются, так как для брожения обязательно должны быть бактерии, желательно дать вину еще немного постоять в темном помещении, так как оно еще больше настоится и будет иметь более насыщенный вкус. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Ягоды насыпим в глубокую емкость и хорошенько разомнем руками. Добавим в получившуюся массу воду. Затем, сахар изолим. Все перемешали и оставили на неделю настаиваться. Не забываем перемешивать каждый день. Затем сок нужно отфильтровать от косточек шелухи и прочего мусора от ягод. Ставим лайк и подписываемся. Сок переливаем в банку или в бутыль. На банку ставим гидрозатвор из шелухи оставшейся, Мозги. Можно сделать еще сок по такой же схеме, как и в первый раз. Потом сок, полученный во второй раз, доливаем к первому соку. Затем сок проходит несколько этапов фильтрации через тоненькую трубочку. Можно вино и в процессе уже употреблять. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Обещанный список ингредиентов. Смородина 1 килограмм, Сахар 2 стакана. Вода 0,5 литра. Количество порций 10. Палец вверх или вниз. Комментируйте. Подписывайте. Заходите в гости.